Уже сегодня 35-40 долларов железно. Заработок в интернете. Здравствуйте, друзья. На связи Дмитрий Альмасов. Сегодня я хочу вам показать свою новую систему заработка, с помощью которой я зарабатываю 35 долларов в день, уделяя работе 2-3 часа. Естественно, можно зарабатывать и больше, если вы уделите больше этому времени. Собственно, я вам сейчас на примере покажу, как я в режиме онлайн-времени заработаю 35 долларов. Просьба досмотреть это видео до конца, так как После этого я вам покажу часть настройки, что я делал. И вы убедитесь на примере, что в этом совершенно ничего сложного нету. Давайте сейчас поставим видео на паузу. Итак, друзья, прошло больше часа. Как мы видим на моем балансе 3 доллара. Я ничего не трогал. Давайте обновим страницу моего аккаунта, посмотрим, что получилось. Как мы с вами видим, стало 26 долларов. Давайте поставим снова видео на паузу итак друзья прошло еще больше часа для вас конечно прошли секунды две три как мы видим по прежнему 26 долларов давайте обновим страницу как мы с вами видим на моем балансе стало 39 долларов эту сумму я заработал за три часа сразу хочу сказать я работал никаких 20 тысяч на одном действии на одной кнопке 39 долларов вполне земные цифры собственно давайте я покажу что я делал первое что вам нужно будет сделать это зарегистрироваться на этом секретном сайте вот это скачать программу выглядит она вот так вот как видите название не скрываю. Я сразу хочу сказать данная программа нам не зарабатывает не майнит это такой инструмент который облегчает нам работу в тысячу раз дальше мы заходим в любой браузер Заходим на YouTube. Сразу хочу сказать, заработок никак не связан на ютубе. Нам понадобится с ютуба только видеоролики, совершенно любые, короткие. Сейчас я вам покажу на примере с одним из роликов. Собственно, что мы делаем? Открываем видеоролик. Воспроизводим его. Останавливаем на определенном моменте. С помощью нашей программы на клавиатуре нажимаем одну кнопку. Нам программа делает вот такой вот снимок. Дальше мы этот снимок сохраняем у нас на компьютере в любое место я этого делать не буду так как я это уже делал дальше воспроизводим снова на определенном моменте останавливаем видео снова нажимаем на клавиатуре одну кнопку нам программа делает снимок сохраняем и так далее до конца видеоролика дальше заходим туда куда мы сохранили наши снимки вот у меня их 10 штук открываем снимок опять же наша программа делаем несколько манипуляций с этим снимком вот что у нас получилась программа нам обработала обрезала совершенно все лишнее вот так вот у нас получилось дальше сохраняем обработанный нами файл уже в другое место я этого делать не буду это уже делал и проделаем это с каждым снимком у вас должно получиться вот так вот как у меня собственно все это мы с вами сделали больше половины настройки дальше нам нужно будет зарегистрироваться на секретном сайте сделать небольшую настройку под себя как видите ничего сложного нету за один такой круг и манипуляцию с видеороликом вы будете получать от 3 до 5 долларов делать это можно сколько угодно раз главное еще раз повторюсь было у вас свободное время чем больше времени естественно тем больше заработок ниже вы увидите видео мои результаты за три месяца которых я достиг, достиг и которых вы можете повторить я такой же простой человек как и вы ничем не отличаюсь совершенно от вас на этом у меня все. Спасибо за внимание.